Итак, следующая ошибка, о которой я начала говорить, это размытие вашего позиционирования, то есть отсутствие фокуса на, клиент, на клиенте, на клиента. Да? Что это означает? Вот многие уже слышат, особенно. Э специалисты которые в нашем пространстве находятся о том что нужно не шиваться, нужно закреплять свой статус нужно четко определять свою роль в работе с клиентом пользу от вашей деятельности вообще каким результатом вы можете помочь клиента довести То есть мы в этот момент вот, знаете Любой, любой человек из здесь присутствующих, он, безусловно, многогранен. И ролей у вас может быть там несколько десятков в течение там, одних суток. Вы можете там быть и мамой, и партнером по бизнесу, и домохозяйкой, и любовницей, там, в том числе для своего мужа, да, и уборщицей. То есть роли разные. И мы носим эти роли и каждый день меняем их в зависимости от наших задач. но когда мы приходим в социальные сети, нам важно для нашего клиента подсветить ту роль, от которой он получит пользу. То есть вот какую-то кристаллизацию провести, устойчивость да, для клиента, чтобы он все-таки видел в нас прежде всего того специалиста, который реально может помочь ему преодолеть определенную жизненную ситуацию. И когда мы неосознанно очень часто размываем свое позиционирование, или опять-таки мы его просто копируем у более успешных коллег, пишем просто психолог, просто коуч, да, хотя а, направление психологии и экспертность в психологии, она настолько сейчас широка, что... Даже в теме, например, перинатальной психологии, да, можно сказать, что я, например, перинатальный психолог, как вариант. Но даже в перинатальной психологии есть уже внутри специализация. да. Кто-то специализируется конкретно на женщинах, которые не могут забеременеть, то есть до родовой, до беременности период. Кто-то четко заточен на женщин, которые проходят этот прекрасный период беременности. Кто-то четко работает с депрессиями после родовыми и прочее, восстановление женственности и так далее. То есть даже, казалось бы, в таких темах тоже возможно нишевание. И это нишевание, оно убирает не то, что убирает лишних клиентов, оно позволяет именно вашим клиентам быстрее вас увидеть, рассмотреть, вот, разглядеть. Да? То есть вы должны для своего клиента как светлячок мигать в темноте, то есть идет клиент и видит вот этот ваш светлячок, который подсвечивает. Но у меня здесь к вам огромная просьба. Я знаю, насколько внутренние наши консультанты, они, ну, безусловно, экологичны, безусловно, экологичны. А безусловно, вот этот ген помогаторства, о котором я говорю практически каждый день, и этот ген живет в каждом из вас. Я единственное призываю, вы, пожалуйста, будьте светлячками, но не будьте маяками, которые вот стоят где-то вдали, просто светят и тем самым спасают людей. Вот если вы приходите в онлайн пространство, вариант быть просто маяком и стоять там где-то на отшибе на каком-то рифе, и ожидать, что вы тем самым спасете клиента, просто ничего не делая, просто вот я нахожусь, я вот такой маяк, я вот свечу, ну не заходит этот, к сожалению, вариант. Мы должны тоже определенные действия, помогающие клиент нас рассмотреть, совершать. Если вы все-таки за проактивную позицию, а не за такую пассивную позицию, что я знаю, что я крутая, но я такая скромная, я просто буду стоять и сидеть в стороне. Ну, кому надо, тот до меня дойдет. Ну, сарафанка же работает, ну, ко мне же периодически клиенты приходят. Скажите, пожалуйста, они к вам приходят, периодически эти клиенты. Но вы можете планировать вот таких периодически приходящих клиентов по рекомендации. Если у вас четкое понимание, сколько примерно клиентов у вас будет на следующий месяц. Старых, ну, не старых, а повторных, да, и новых клиентов вот когда мы размываем свое позиционирование у нас нет четкого такого стройного образа для нашего клиента это усложняет задачу не только вам но и маркетологам таргетологам смм и прочим прочим специалистам с которыми вы со временем очень многие я уверена все равно будете работать все равно будете работать Потому что именно четкое, стройное такое позиционирование, выверенное, оно помогает настраивать на вас поток однородных клиентов или поток клиентов с однородными запросами, что существенно повышает уровень вашей востребованности, что, безусловно, развязывает вам руки, потому что, когда идут однородные клиенты, вы не раздергиваетесь на разные методики, вы углубляетесь и практикуетесь конкретно в этой тематике, то есть постоянно совершенствуете и прочее, прочее. Но кто со мной согласен с тем, что позиционирование нужно, нишевание нужно а с тем, что… Хотим мы, не хотим, но клиенты все-таки предпочитают идти к четким, понятным таким вот специалистам с, с направлениями, с узкими направлениями. У кого с этим беда, кстати говоря, до сих пор еще вот такое ощущение, что стою на трех кочках на болотных. И тут вроде я эксперт, и здесь я эксперт, и еще третья нога на третьей кочке. Уверенности нет. Каким образом вообще стратегию свою просчитывать стратегию продвижения в социальных сетях, когда вы вот так вот очень неуверенно стоите. Думайте, то ли на одной кучке постоять, то ли на другой. Вот буквально, буквально в понедельник у нас была очередная закрытая встреча для студентов, участников нашего курса «Студия онлайн частной практики». С Олей, не буду говорить ровно, ее тоже зовут Ольга. Она профессиональный астролог и профессиональный регрессолог, регрессотерапевт. И она говорит, ну как бы мне в своем контент-плане показать, что вот я действительно астролог, и в дальнейшем я работаю с клиентами уже, ну, прохожу с ними регрессии, ну, чтобы вот они не боялись регрессии, чтобы они приходили именно дальше сопровождать. И мы очень долго говорили о том, что нужно определиться, к вам клиенты будут приходить как к астрологу, а потом уже внутри вашего, ваших консультаций, внутри вашего взаимодействия вы после диагностики будете им предлагать вот этот вариант с регрессией, или они к вам будут приходить как к регрессологу тогда, соответственно, контент нужно затачивать на тех, у кого уже продиагностированы какие-то сложности, какие-то затыки, и они, соответственно, находятся в точке выбора, они ищут именно регрессолога. Ну, второй путь, безусловно, сложнее, чем первый, потому что это показывает и активность в, в этом в статистике, то есть к астрологам, конечно, идут охотнее, но это так. Но тоже нужно сравнивать охотнее между кем и кем, понятно, да?